Он удивительно легок во всем. Армрестлинг, бобслей, бизнес, наука, политика. Куда бы ни пришел этот богатырь с говорящей фамилией воевода, он везде начинает побеждать. В любом виде спорта нужно быть королем. Чтобы быть королем, нужно быть умным. Вот. И анализировать правильный спорт. Я не могу свой такой пример, что за 9 месяцев человек становится чемпионом мира, еще и тяжелым тяжелом весе. О первых шагах Алексея в армрестлинге они а с тренером КТ Размаза вспоминают с улыбкой. Посторонним же слушать это без содрогания трудно. Вот ты сварил просто раму такую, как бы самоделкин, да. И это, что у нас там было сверху? Просто вот это фанера, фанера, фанера, да? да. Фанера, панера была. Да, и вот, да, и да, и вот да, мы, мы не подлогодников не было, вот мы на этой фанере такие.. Пятна крови, знаете, кожа чужой. Сегодня в его копилке рукоборцы три статуса чемпиона мира. Но, несмотря на это, его больше знают как бобслеиста. Воеводу это задевает. Мой самый любимый вид спорта – это армспорт. Бобслей является по моей классификации любимых и нелюбимых спорта на третьей позиции. Второй дзюдо идет, а третий уже бобслей. О своей главной любви он может говорить долго и вдохновенно. Армиссинг. Он как бы захватывает, потому что здесь как бы борьба вроде, да, вроде как единоборство, но, без, но без, без мордобоя. Вот можно выйти в пиджаке, в галстуке, понимаете, выйти и побороться. Но, увы, даже для чемпиона армрестлинг – это скудные призовые и полное отсутствие поддержки как государства, так и бизнеса. Именно поэтому успешный рукоборец Алексей Воевода однажды решил попробовать себя в вапслее. Мне стало обидно э, за всех э, неолимпийцев, э, которые выигрывают чемпионаты мира, и они никому не нужны. Естественным образом я э, по, поинтересовался, что такое бобсли, попробовал, получилось, в итоге я здесь. И здесь он сразу же стал лучшим разгоняющим, но собственная роль в этом спорте видится ему не слишком героической. Жизнь разгоняющего в бабсли, это как, знаете, как... Э, то есть ты спрыгиваешь в бездну, в никуда. Ты разгоняешь, разгоняешь, беж, беж, беж, и прыгаешь, и ты не знаешь, что происходит, ты не видишь. То есть пилот видит глазами. А разгоняющий должен чувствовать трассу телом. И вот когда такие легкие зависания, там, или ошиб, ошибается пилот, бьет в контекст, бьет бортом. Ощущения такие, что перевернешься. А переворачивай, а вы как неприятно и больно. Впрочем, это только для людей, не знающих. арм спорт и бобслей не имеет ничего общего. Всегда Анатомически у кого сильные руки, у того сильные ноги, соответственно и у того сильные связки, если сильные связки, то человек очень сильный. А сила, она во многом играет решающую роль. Для иллюстрации у воеводы да масса примеров. Были сборы в одном там в городке и драка в кафе показала, что ни борцы, ни боксеры нам не оказали достойного сопротивления. Ребята настолько сильные, что просто унесли всех. Это бобслейств. Поэтому, в общем, переспект бобслей. Но, по словам воевода, без ума упорство силы бесполезна везде. А вот этого Алексея в воеводе не занимать. Поэтому, возможно, не зря поклонники по-прежнему ждут его не только на бобслейных трассах, но и на ринге. Естественно, фанаты его остались, ждут возвращения. Непосредственно вернусь. когда мы вернусь? Я туда из-за из спорта вообще в принципе не ушел. Я фанат армрейсинга, поэтому это как секта. Если попал, то это мы как бы навсегда. Возвращайтесь, Алексей. Возможно, благодаря таким ярким личностям Армспорт возьмет новую высоту и наконец-то сможет стать олимпийским видом. Елена Степанова, Константин Черепов, все включено.